Что ж, дорогие друзья, 10 на 10 шоу-матч между паблик-сервером Time Factor и мясо. Я хочу обратить сразу ваше внимание и извиниться у вас из-за того, что все 10 игроков одной команды и другой, к сожалению, не помещаются, в плане каком. Данная сборка не умеет понимать больше 5 игроков за одну сторону. Как я не пытался, к сожалению, вывести это наружу не удается. И мы с вами видим вот только такой тап. А в барах видим только пятерки игроков. Но сейчас, как вы видите, промясы начинают в атаке. Начало не совсем, конечно, очень-то уж многообещающее. Фрагов наловили они не так много, как хотелось бы. Но факт остается фактом. Попытки все-таки есть. Сейчас будем знакомиться с коллективами. Ну и, конечно же, я вам расскажу всю информацию о матче, которую знаю. Все, все друг друга поубивали. Пистолетка за команды Time Factor. И знакомимся с коллективом Time Factor, раз уж они взяли пистолетный раунд. Это слава Зорот, Dark Legend. Мимо проходил востей зоны. Вера, Виола, Феня, Карусель и Каспер. Состав команды ProMiasa. Это Валик, Never Lookback. No, Zorri's love. На фасткапе, седой, кзаур, абандонет сет. ОПГ просто чел и Путин. В общем, <смех> я уже выдохся. Я уже выдохся, дамы и господа. После прочтения 20 никнеймов участников. Но ну, сейчас Каспер просто с дробовиком наперевес выходит пушить мидл. Мясо несусветнейшее. Вообще очень сложно понимать, что сейчас происходит в данном событии. Но несложно догадаться, что игроков атаки осталось всего-то двое. Абандон сет, пытается свалить от äh, препятствий которые у него появляются позади, но спереди тоже препятствий, кстати, достаточно много. А настоящий Путин и Востей... Ну, Путин не знаю, настоящий или нет, а Востей-то уж наверняка настоящий. Счет 2-0. В общем, как обычно, я сразу хочу сказать, в матче формата 10 на 10 я комментирую только концовку каждого раунда. Потому что, я надеюсь, вы поймете, дамы и господа, невозможно прокомментировать сразу все, Потому что, ну, кругом кто-то кого-то убивает. Вот сейчас, как вы видите, Слава Зорот вместе со своим товарищем по команде Пуша андер. А этот товарищ по команде, кстати, это Женя Вастей. И на двоих ему удается сделать, по-моему, три минуса. Туда же Каспер подскакивает со своим дробовичком, ну и в респауне глушит уже второго оппонента. Постепенно команда про мясо рассыпается практически в нулину, но остаются все-таки еще три живых игрока. Это просто чел, которого убивают, Невеллукбек убира... убирается за ним. И последним в соло остается ОПГ, его забирает Феня, 3-0 в пользу коллектива Таймфактор. Еще раз хочу напомнить, дамы и господа, что матч должен был проходить в формате Best of 3, то есть данный матч должен был в себе содержать минимум две карты, а может быть как повезет даже и 3, третью карту пикнуть не успели команды, поэтому, собственно, что это за карта мы с вами так и не узнаем а, первая карта, вот, Мираж а Карта Трейн Ну, карту Трейн, в общем, она тоже была сыграна Но мы ее не посмотрим, потому что К сожалению, смотреть там не на что Но в конце Миража я вам скажу В итоге, что было на карте Трейн Пока что без шансов проходит Раунд для коллектива мясо, Даже невзирая на то, что это атакующая сторона Я считаю, чем Больше игроков атаки на карте Тем э, сильнее Это нивелирует то, что атака слабая сторона То есть я считаю, что если мы играем 10 на 10 То здесь атака сильнее будет Но Но Все-таки атаки нужно выходить А обороне просто играть от позиции Как в принципе в любом матче 5 на 5 Так что здесь своего рода есть нюансы в данном матче Ну в данном матчапе точнее Но Они не так уж сильно на что-либо влияют Ванна фасткапе практически пережимает Каспера Кзаур Убивает своего товарища по команде. Минус от Каспера Бакзауру в ответ. И просто три или сколько, четыре минуса в команду про мясо. Ни одного ответного мимо проходило востей по минусу. Ну, развал. Развал схождения, если можно сейчас сказать, делают команде про мясо. Очень, конечно, очень тяжело. Ну, просто... Ну, просто три минуса еще в догонку. ОПГ. Погибает от рук зоны. И это 5-0. Вот так вот, дамы и господа, 5-0. Пока что а, тут как бы без шансов. 70-рым вывалится на одну точку и дело с концом. Правильно, Андрюх. Вот именно поэтому я и считаю, что в атаке 10 на 10 играть гораздо проще. В силу того, что команда атакующая может вывалиться просто несусветным количеством игроков на одну позицию. И по сути... Она будет продавлена, и это неминуемо. Невозможно будет удержать в пятером... Ну нет, ну можно в теории удержать, конечно. Но согласитесь, это будет очень тяжело. А, пока что два в одного разменялись. Атака в меньшинстве, но вот теперь уже численное равенство. Однако карусель... Трипл килл от каруселя. Хоть удалось увидеть, что кто-то сделал трипл килл. Далее минус от зоны, и здесь обандонает сет. Пытается сразу с двумя играть в перестрелку, но как-то мимо. Как-то мимо кассы. 6-0. И с хе всех десятерых. Ну, в такой... В теории, конечно, тоже, да, теска, можно представить, но... Но, опять же, ну, нужно тоже с головой совершать выход. То есть не просто прийти в яму и посидеть, подождать, когда ее пробросят, а начинать сразу выход, мешать игрокам обороны делать прокидку, и, ну, конечно же, использовать свои гранаты в том числе Ну, во всяком случае, Time Factor паблик давит по всем фронтам Они просто приходят во вражеский спаун Начинают продавливать и выгонять их из респа Заставляя тем самым открываться на точке Где другие игроки обороны готовятся уже принимать, естественно, выдавленных И максимально растерявшихся игроков атаки Бан на фасткапе, 5 хп остается 100 хп было у Валика, но его убивают Валик, валёк не помню, как точно мне, кстати говоря, писали, кто это Сейчас даже скажу Сейчас вот прям не поленюсь и прям скажу Кажется Кажется, писали Ну, вообще, по информации по матчу я вам здесь, конечно, подвыписал под немножечко так. Для разнообразия кое-чего рассказать, чтобы вы не скучали. И мы не скучали, вернее, во время пауз. Но слава Зоров, Минус бан на фасткапе. И все-таки с 5 хп игрок атаки, к сожалению, отправился в следующий раунд. ОПГ, по-моему, снова последним остается. Каждый раз, кстати, ОПГ остается последним. И каждый раз... Его убивают. Может быть, сейчас что-то изменится. Но Слав Зорот утверждает, что меняться ничего здесь не будет. Кстати, красивая статистика Укзаура. Минус 2 на 7. То есть, я хотел бы сказать, что у Седова статистика 0 на 7 плохая. Но нет, минус 2 на 7 хуже. Ну, собственно, ветераны фаст... Э, ветераны фаст... Да, простите, ветераны... Тайм-фактор, конечно же, выступают в этом матче Такие как Вастей, такие как, собственно, Феня Мимо проходил, разумеется, это старый-старый состав Тайм-фактор, ну, который, можно так сказать Вообще был составом, благодаря которому и произошло становление Тайм-фактор как команды Ну, здесь, вы видите, да, уже ребята с пулеметами носятся У всех как бы здесь а, веселуха, у Каспера таки в особенности веселуха А чё ж ему не повеселиться-то? А, валикая с ДД а, забирает славу Зорода, пытается убежать Вандер. Ну, кстати, в лайфбаре 35 хп. И поэтому, в общем-то, бегать здесь долго не получится. Потому что на секундочку соперников ну, очень много. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, ладно, от, от вражеского ножа, во всяком случае, убежал. Остается 20 хп. Удается практически, удается пройти на точку Б. Ох ты, еще и Вастея подхватывает. ты клач. Один в три остался. Один в три-то это уже, ну, уже хоть как-то. Но нет. Каспер с пулеметом не преклонен. М-249 работает на все 100%. И победа в первой половине достается коллективу Таймфактор. Ну, конечно же... Конечно же, Dark Legend, да, не будем забывать Dark Legend, на мой взгляд, одно из самых уверенных и самых качественных АВП, вообще, которые попадали когда-либо ко мне на трансляцию. Но сейчас уже все эти игроки ранее мной упомянуты, практически не играют. Очень. Очень, к сожалению, жаль, конечно же, но что поделать. Красивые дымочки, между прочим, да, как вы можете заметить, здесь прилетают. В плане чего они красивые? Они пушистые, как на фасткапе. И, естественно, закрывают максимально обзор игрокам. А что самое главное, они у меня открываются, потому что я по-продумански успел все это дело скачать. Видите, какие дымы? Ну, густые. Через них ничего не видно, и это есть гуд. Гуд. Ну и снова, между прочим, по результатам разменов у команды Time Factor Public, конечно, огромный-огромный-огромный перевес. И это слово можно повторить еще многократно. Ну, сложно представить на самом деле, как сейчас из такой, простите меня, пятой точки выбираться команде ProMias. Определенно какие-то пути. Наверное, ей есть что-то нужно придумывать и как-то пытаться разнообразить вообще происходящее. Как-то развлечь соперника и, может, что-то придумать экстраординарное. Но пока что это не про команду. Про мясо. Банна фасткапе. Забирает Dark Legion. Следом второй минус по Востею. Ну и спиной забегает в коннектор. Видимо, есть информация о местоположении трех соперников. Иначе в коннектор спиной ну, обычно никто не забегает. Слышит, конечно же, приближающегося Слава Зорода, но Слав Зород тут без шансов ставит хедшот. Девятый для ТП паблик. Из действующих игроков, кто, в принципе, на данный момент из команды Time Factor вообще продолжает играть в Counter-Strike. Прям, ну, как бы, прям... Как настоящее задротище Это, конечно же, Каспер Ну, Карусель, хороший друг, собственно говоря С проекта Бакарди И, в общем, наверное, об этом, на этом Точнее, можно сказать э, Что о команде Time Factor Public добавить мне больше нечего Дальше сейчас Немножечко информации про команду про мясо Ну и всякое такое <coughs> Слава Олд, кстати, тоже Да, да, ну Слав Зорд, разумеется А я не упомянул его? Слава Зорд, не обижайся. Ну, конечно, Олд тоже. Естественно, Олд. Ну, развал. Однако наконец-то поставлена бомба. Дамы и господа, на десятом раунде этой встречи впервые атака дошла до спота Б и поставила бомбу. Ну, вот вопрос, смогут ли удержать ее. Ну, удерживать-то, в общем-то, здесь много игроков атаки призвано. С ножом запекает. Просто. <связать> а -а <-ай! связать> Ой, команда про хоть и выигрывает этот раунд, но, конечно, то, что сейчас было на ваших экранах, мимо проходил, да, кил с ножа. Твою налево, вообще как? Как такое возможно? Ой-ой-ой-ой-ой. Я отказываюсь видеть и верить в то, что сейчас увидел. Ладно, ну, собственно говоря, бану на фасткапе вы, конечно же, все знаете. ОПГ, как и бан на фасткапе, это бывшие игроки команды ХПГ а, В общем-то, э, ХПГ, как вы знаете, это команда ну про Которая позже развели... разделилась на э, Family Five И ХПГ, собственно говоря, обе, к сожалению, уже не существуют, эти команды э, Но... Вот отголоски этой команды до сих пор еще до нас доносятся Uh, ну, собственно, по-прежнему попытки прострелить от Жени Вастея, но это вообще ни разу не удивительно. Женя же, он прекрасно знает каждую карту и знает, собственно, что куда. Ну, карма, разумеется, тоже оттуда, конечно же. Ну, кармы-то просто на сервере нету, поэтому карму я не озвучил. Но все мы, конечно, знаем, uh, что Андрей тоже выходец из данного стака. Uh, Abandoned Set uh, тоже, собственно говоря, выступал, я не знаю, как сейчас, но раньше точно выступал в какой-то uh, ВК-команде Ну, то есть на каких-то ВК-турнирах он, естественно, участие принимал Кстати, его, его убивает, мимо проходил uh, Ну, валик, АСДД, собственно, игрок с фасткапа Причем, как мне здесь пометили, типичный игрок с фасткапа, я не знаю, что это означает Видимо, токсичный Потому что мне кажется, что типичный фасткаповский игрок Это обычный токсичный какой-то чувак Ну, собственно, вы все же знаете Богдана, да? Ладно, шутки шутками Ну, больше мне, к сожалению, сказать нечего про состав команды мясо. В плане в каком, в плане, разумеется? Ну, NeverLookBack, я когда-то видел такой никнейм Но боюсь спутать, например, с каким-нибудь другим человеком Поэтому просто промолчу, как говорится ну, собственно, да, вот такой вот матч Энтри, между прочим, за командой ПРО Мясо Радует, что атака еще продолжает какие-то надежды иметь на светлое будущее Ну, а в принципе, почему, собственно говоря, нет 11-1, пока что еще не приговор Вдруг оборона будет прям, ну, железобетон Мимо проходил, э, прошел мимо коннектора и кучи соперников но ну, а здесь какая-то кровавая баня, которую устраивают Феня и Виола. Виола, между прочим, обращаю ваше внимание, это девушка. И оставшись с семью хелспоинтами, она сделала два фрага на меду. Ну а карусель с вастеем добивают остатки соперников. И это уже 12-й раунд для Time Factor Public. В общем-то, 13 раундов позади и ни много ни мало, а всего-навсего 2 раунда остается до окончания первой половины и предстоящей смены сторон. Поэтому я буду вам почаще показывать статистику. Пожалуйста, смотрите, читайте, чекайте, запоминайте и так далее. Ну, а далее? А далее энтри-фраг за Каспером, а как следствие за командой ТФ а, Паблик. Феня мимо проходил... А... Ну, размены. Наконец-то, размены. Выход на точку А. Вроде бы уже не такая уж и шуточная история. Но, к сожалению, погибает Путин, вдруг где-то разбившись. И Норез. No а, Нозо. Нозорез Ловью. Погибает, зайдя слишком далеко. Мне кажется, что пушить в КТ-респаун было бы. А, ну, такой себе прям а, решеница. Заур! Пытается спастись от прострелов врагов. Забирает карусель, но остается 9 хп. И Женя Вастей, конечно же, приходит и просто уничтожает остатки своего соперника. А кроме как остатками... Э, ну, сказать здесь э, ничего нельзя. Погибает Путин. но я чувствую. Бодя, нет. Не тот. Не тот Путин погибает. Тот Путин... Ну, я, конечно, ладно, не будем поднимать политику, но тот, тот Путин не погибает. К слову, сказать, дамы и господа, статистика. Статистика-то это упрямые цифры, как известно. И я хотел бы вам сказать, что голосование было запущено в моем паблике ВКонтакте, в результатах которого 79% голосов было отдано за команду Time Factor Public. Пока что ребята не расстраивают те 79%, которые за них проголосовали. В чате на Ютубе, кстати. Парадоксально, Но тоже 79% сейчас за ТФ-паблик с ножом. Снова минус с ножа. Кстати, я, заметьте, все минусы с ножа сегодня показал. Вот это чуечка. Вот эта чуечка. Переключиться в момент, когда человек достает финку и кого-то пытается вспороть. Это надо уметь. ОПГ. 88 хп. Позиция на бэковрах. Услышал. Услышал топ вот э, сзади. Э, Каспер. Минус Феня. Здесь была, конечно, сейчас возможность сделать минус. Но, увы. Верочка не позволяет такие вещи пропускать и, конечно, закрывает своего соперника. 14-1, итоговый счет. Ну, статистика сейчас обновится, естественно, у всех игроков. Сейчас произойдет смена сторон и будет... А, не знаю, что будет. В общем, ждем. Ждем смены сторон, рестартов и посмотрим, как дальше будут обстоять дела. Фух! А есть возможность хотя бы, наконец-то, отдышаться, потому что... Все-таки комментировать матч 10 на 10 тяжеловато, а, при учете того, что что-то каждую минуту где-то происходит. Да какую каждую минуту? Каждую секунду что-то где-то происходит. Это турнир? Нет, это шоу-матч. В общем-то, из названия трансляции несложно было бы догадаться Николай, поэтому обязательно а, обращайте на это внимание. Миша ОПГ не в форме, он намного лучше играет. Но ну, может быть, все-таки складывается это все из-за того, что... Да ладно! Да ладно! Зареспаунились два игрока в своих тиммейтах и просто умерли из-за этого. Представляете? Представляете, какой обидный респаун сейчас произошел. Вот. Может быть, он играет сейчас чуть-чуть хуже, чем играл раньше, ввиду того, что сейчас уже нет командного Counter-Strike, и он играет на пабликах все чаще. Вполне возможно, это сказывается. Ну, потому что... По себе прекрасно знаю, что игра на паблике подсаживает скилл немножко, потому что это все-таки не совсем 5 на 5. К слову сказать, завтра есть матчи, завтра, дамы и господа, на моем канале будет в 18.00 прохождение игры The Wolf Among Us, а точнее третьего эпизода этой игры. Так что всем желающим приходите, смотрите, а если не смотрели предыдущие серии, то тоже рекомендую посмотреть плейлист здесь на канале. В общем, выход на точку Б в исполнении команды Time Factor Public. И вообще ни разу непонятно кто кого здесь перестреляет. Каспер с беретами делает дабл кил. Минус один от Веры. Дарк Лидженд тут как тут. И кто кого, в итоге непонятно. Абандон Сет находится на точке А. Путин. Минус от Дарк Лидженда. А, все, три игрока осталось. Замечательно. Ну, такое мы уже можем нормально посмотреть и здорово оценить. У Dark Legend 9 хп, у Веры 87% здоровья. Ну и Abandoned Set имеет 100% в своем лайфбаре. Бомба же устанавливается на споте Б, и, как следствие, сейчас произойдет ретейк. А ему в любом случае нужно происходить. Dark Legend. Какую же позицию изберет. Пока не ясно, да и без разницы. Вера справляется одна и... Уважение, мадам, уважение Затащено, как говорится эм, Так, он, как и я, был верен команде ХПГ и Ф5 после их распада Что я, что он нигде не играл вроде А, ну так вот оно тогда и объясняется В общем-то этим самым Мы не разучиваемся играть, просто мы забываем Как это делается И нам потом требуется эм, Требуется время Чтобы вспомнить, как это делать Матчпоинт. Возможно, решающий раунд в этой встрече, а возможно, нет. Не знаю. Пока не знаю, но разваливают таймфакторовцы. Своих соперников просто нещадно. Кзаур где-то пытается спрятаться в своем респауне. И даже делает квадрокилл! Постегла по головам! Эйс! Шестой блять! <смех> Ой, простите! Вырвалось, черт возьми, простите, дамы и господа! Но это все-таки 16-1. Все-таки развалили, уничтожили, унесли вперед ногами своих соперников, ребята из команды Time Factor Public. Увы, и ах, но про мясо не сумели выиграть первую карту. На этом, в общем-то...